Всем привет с вами Юрий, канал как заработать денег сегодня я подобрал для вас пятерочку максимально надежных и в тот же момент максимально свежих сайтов которые помогут вам начать зарабатывать в интернете без вложения не настолько интересные. в общем все ссылочки на все сайты вы найдете в описании. Погнали! Открывает наш топ сайт под названием Cash4Brands этот кэшбэк сервис считается одним из самых надежных который выплачивает кэшбэк за все покупки совершенные через его сайт зарегистрируйтесь на данном проекте вы получите доступ к огромному иску интернет-магазинов, а также к выгодным купонам и промокодам, который позволит получать скидку на товар до 30%, кроме того, заработать можно не только на совершение покупок, но и на партнерской программе за каждого привлеченного друга вы будете. Получать аж по 100 рублей, то есть, пригласили 10 рублей и уже получили еще на халяву, это очень хороший доход и на других подобных площадках вы такого точно не найдете. Минимальная выплата сайта всего лишь 500 рублей выплачивать на Kiwi WebMoney и деньги и на банковские карты. Четвертое Вместо забрал сайт ProfitBoom Данный проект позволит вам зарабатывать деньги по сути без каких-либо усилий, для начала вам нужно пройти простейшую регистрацию которая не займет больше трех минут после регистрации вы на сайте сможете увидеть ползунок где вы сможете увеличить вашу скорость при регистрации вам и дадут эту самую начальную скорость на которой без вложений вы сможете зарабатывать до 100 рублей в месяц если у вас такой заработок не удовлетворяет то с помощью ползунка вы сможете увеличить скорость после чего сможете зарабатывать уже не очень неплохие деньги, чем выше скорость, тем быстрее приходит прибыль, также имеется пятиуровневая партнерская программа и техподдержка, а выплаты производятся в инстант-режиме на киви, индекс бэтмоне, например, или даже на банковские карты. Третье место занимает сайт под названием сладбокс, он для вас никогда не станет основным заработком, но может стать хорошей подработкой, так сказать, на мороженое или на оплату интернета на том же телефоне, не более просто вставляем свой пиар, кошелек, строку и нажимаем окей, ok, после чего у нас будет показан баланс и огромное количество рекламы тыкаем на любую рекламку и получаем бонус собирать бонусы так можно каждый час в день можно заработать на ну, максимум до 10 рублей с другой стороны здесь ничего нет сложного зашел получил бонус ушел также если у вас есть друзья которые хотят получать халявы вы сможете их пригласить по своей реферальной ссылке от них будет вам начисляться до 15 процентов от их дохода минимальная выплата 1 рубль выплата соответственно тоже от этой же суммы идет в инстант режиме на power кошелек второе место забирает проект под названием Поят – это интересный уникальный сервис, который работает уже более трех лет и показывает себя только с положительной стороны, для работы требуется только установить расширение на ваш браузер и получать деньги на счет за одну рекламу вы сможете получить от 1 до 10 копеек, все зависит только от самой рекламы, реферальная система двухуровневая 15 и 10 процентов соответственно на каждом из уровней автоматически выплаты на вебмане яндекс киви, кошелек и минималка. На выплату всего лишь рубль. И на первом месте располагается сайт под названием это серия данный проект подходит для тех кто любит и интересуется криптовалютой данный проект предоставляет возможность зарабатывать а тоже абсолютно бесплатно и по сути тоже без каких-либо усилий вам необходимо пройти простейшую регистрацию то есть придумать логин и пароль вставить свой биткоин кошелек и каждый час вы сможете получать бесплатно свои сатоши может выпасть как 100 так и хоть 10 тысяч сатошей кто не знает сатоши это грубо говоря копейки биткоина все цифры которые идут после первой запятой также есть партнерская программа здесь она дана 12 процентов минимальная выплата начинается от 5000 сатошей. выплата естественно на биткоин кошелек но на этом ролик подошел к концу с вами был юрий ребята обязательно подписывайтесь на канал и не пропускайте свежие выпуски и Нажимайте обязательно на колокольчик чтобы уведомление приходило к вам как можно быстрее на этом все ссылочки на все сайты будут в описании всем удачи пока